Вадим Зеланд, сильнейшие высказывания. Подлинный успех вырастает на руинах ваших неудач. Чем выше значимость цели, тем меньше вероятность ее достижения. Только вы сами добровольно можете дать другим привилегию быть вашими судьями. Позволить себе иметь главное условие исполнения желания. Позволь себе быть собой. Позволь другим быть другими. Встречайте деньги с любовью и вниманием, а расставайтесь беззаботно. Если вы не управляете реальностью, она начинает управлять вами. Не надо торопиться, вы все успеете в свое время. Ваши мысли всегда возвращаются к вам бумерангом. Разум стремится управлять не своим движением по течению, а самим течением. Сложнее всего уметь ждать, сохраняя при этом спокойствие хозяина ситуации. Необходимо выдержать испытание паузой, в течение которой ничего не происходит. Фантазий, как таковых, не существует. Любая выдумка — уже реальность.